Дорогие братья и сестры, вот и наступает прекрасный наступил прекрасный праздник Рождество Христова. Вот все, кто отмечает 25 декабря или 7 января, я всех поздравляю, потому что этот праздник на самом деле праздник благословения. Потому что Иисус пришел сюда я не буду пересказывать Библию, но Он пришел и все изменилось. Вы представляете, люди жили, жаждали, хотели чего-то нового, хотели перемен и пришли эти перемены. Они даже не знали, о чем вообще мечтать, и что должно происходить. Но пришло время, когда Иисус пришел, ангелы, целое войско спустилось и возвестили благословение для всех людей, благоволение для каждого человека, радость, мир и благодать. И я поздравляю вас, я хочу, чтобы это время, в которое мы живем, может быть, непростое время для кого-то, но чтобы мы знали, обращаясь к Слову Божьему, что в это непростое время у нас самое лучшее время, самое благословение, когда тьма вокруг... У нас, наоборот, больше светит свет, потому что в нас Дух Божий, в нас Иисус Христос. И благодаря Его рождению все изменилось. Благодаря Его рождению мы теперь уверенно можем чувствовать себя в Нем, потому что Он пришел, однажды потом Он умер, потом воскрес на третий день и вознес на небеса. И вместе с Ним мы царствуем в нашей жизни. И это прекрасно. Если бы не было этого рождения, вообще бы ничего не было. Но когда Иисус родился, весь мир изменился, изменились мы. И я вас благословляю. Пусть это Божье благоволение пребывает с вами. Вы наполняетесь любовью, радостью, благодатью. Пусть все изменится. И пусть чудеса случаются в вашей жизни вот именно на это Рождество. А мы знаем, что мы можем праздновать его 25 декабря и 7, и эти две недели. Пусть такое благословение льется. Верьте в чудо. И пусть Господь принесет его вам. Доверяйте Ему. И вы увидите, что все изменится. Я вас благословляю. Пусть... Исцеляющий помазание коснется вас, и самой застарелой болезни просто получат исцеление. И вы будете здоровы, ваше тело здорово и благословенно. Я вас благословляю, и деньги приходят в вашу жизнь. Провозглашаем, что финансовое благословение приходят, и вы увидите это чудо от Господа. Потому что это время чудес, время благословения, время обновления и время перемен. Я благодарю вас за то, что вы с нами. Мы вместе, мы вместе идем вместе с вами по этой жизни в Иисусе Христе, развиваемся в благодати, принимаем благодать настоящую, чистую, без какой-то примеси религиозной и будем в ней развиваться. Потому что Иисус пришел на землю, ангелы возвестили все это, благословение Божье пришло в нашу жизнь, благоволение Божье наполняет всех нас и мы в нем радуемся, веселимся. Поздравляю вас! Братья и сестры, радуйтесь, веселитесь. Благоволение Божие на вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.